Столько много здесь Ferrari Pista, это вообще дилер, дилер большой, не дилер, а склад Ferrari на Америку. Наконец-то я забрал свою эту самую Maserati, полдня потерял, но мы сейчас в порту Нью-Джерси, сюда привозят все машины, в таких контейнерах привозят Ferrari из Италии, стали уже наконец-то из Италии поступать Ferrari, вот. Если хотите, сказали, вы можете получить Феррари с самолетом в любой город США за 10 тысяч долларов. Вот так-то. Вон моя Мазерати стоит. Поехали дальше. Ну, Мазерати показывать нет смысла. Она потому что вся в чехлах. А вот сейчас забрал Q7. Трехлетняя. Немножечко царапинок на ней. Но вот все по багажнику. Там две сумки с клюшками для Гойфа. Хорошая резина, а, салон так себе серый, охлаждается стоит. Вот кто не видел а, вот внутри, прикольная. Пойдет. Как, наверное, шторок, да, видать? Да, вроде шторок. Пахнет очень сильно. О, а. Вот Прибор, ты, всякие разные панели. И самый прикол. Это тоуинговая компания. Они на пикапе делают вот такие всякие пометки. Я у них нашел на крыше вот здесь две. И вот здесь еще одну царапину. Так они там устроили целый скандал, что я на их бумажке нарисовал, что это клиент не видел, а они это типа не отметили и, и претензий к ним не будут. Ну, короче, ничего не знаю. Я сфотографировал, как есть. Они так все зачеркали, но меня это уже мало волнует. Эта тема здесь поедет. Клиенту покажу, пускай сами разбираются. Главное, чтобы ко мне принять не было. Вот. И все, сейчас поедем, это загружу, это поедет в Калифорнию. Сейчас достану Мазерати. Поставлю это вперед. Мазерати поставлю, видимо, назад. И дальше поедем. Заберем 911 и Model X Tesla. И все, двинем дальше в Агаю. налоги. громко мотор. Вот такая машина. Долго ее искали, но нашли. Все okay. окей. Сейчас сделаем инспекцию и поедем. Я пока объезжаю. Ну тут ремонт дорог идет. Я еду по нему потихонечку. Подъезжаем к Манхейму, к самому большому в Пенсильвании. Так вот все вот у нас вот выглядит. Такая Америка. А -а -а -а, вопрос. Вопрос. Пожелание. Опрос. Значит, сейчас буду снимать. Вот все, что вы снимали. Вы снимали, я снимала, вы смотрели. Это было 60 кадров в секунду. Вопрос у меня назрел такой, а надо ли оно вообще 60 кадров в секунду снимать? И вот эти вот все автомобильные дела, может быть, хватит 30 кадров в секунду. Вот следующее видео будет начинаться уже с 30. Я переставлю камеры на 30 кадров в секунду. И смотрите, как вам оно лучше заходит. Надо оно, не надо. Может быть, надо в какие-то определенные моменты, чтобы было 30 кадров в секунду, а где-то 60. Я не обломаюсь, я могу как бы шаблоны поставить и все менять. Вот, то есть, может, там, вам какие-то паузы надо ставить, рассматривать или еще что-то. А может быть, вам достаточно 30 и спокойно в спокойном режиме смотреть, и ролик весить будет и для меня меньше, и для вас меньше, если у вас там проблема с трафиком или со скоростью. В общем, все, с этого момента следующее видео уже будет на Манхей. Я буду снимать. И скажите в комментариях 30 или 60. Или почему 30 или 60. Мне вот это интересно. И по комментариям, по реакции вашей я буду уже дальше снимать. Но в том или ином режиме. Все. Дальше смотрим, как у нас здесь все происходит. Ничего интересного. Все, следующая картинка. Так, мы на Манхейме. Это все еще 60 кадров в секунду. Он огромный, он невероятно огромный. Здесь это вот мало-мало-мало видно. Он просто невероятного размера. Мне все быстро дали. Здесь ключ от Rolls-Royce. Карту не надо. Сейчас мне должен забрать какой-то гольфкар и отвезут туда, куда должны отвезти всего дождаться, вот в этой вот кабинке, чтобы солнце не напекло. И все. Обычно на Манхейме есть вот такой гейт. Сорян. И вот это вот, обведено кружком, это вот ряд. Хрен знает, где он. Меня отвезут. Навозом пахнет. Рядом кукурузные поля, удобрения. Очень сильно невкусно. Вот. Вот это тоже крутая машина, электрическая. Сейчас увидим Rolls-Royce. Так, мы в ряду Бентли, Роллс-Ройс. Ряд из четырех машин. Вот Бентли, вот Бентли, Роллс и Роллс. Вот такой круче, чем такой, мне кажется. Этот старый, это Фантом, это Хост. Этот прям для скорпел, понял? Автомобиль с тонким рулем, тут деревяшки, вся херня. Такой вот, такой. Ну, новый но высокий, зараза. Он должен у меня стоять над Теслой. Посмотрим, как пойдет. Что еще есть здесь? Да здесь дофига машин. Какая-то бодрая машина. SRT, Корветы, Доджи. Все хорошо даже Макларен есть. Ну, там. Ну, вы сами все видите, да? Феррари. Самая крутая Феррари, на мой взгляд, по дизайну. Это вот это. Красавица. Шикарный автомобиль. Да? Да. Шикарная. А, пойдем, корвет новый покажем. Новый корвет. Похож на Феррари. Мотор вот там. Пойдет. Все пойдет. Сейчас мы его опустим. Подвеска у него в среднем положении. Сделаем его пониже. Сделаем инспекцию и поедем. Значит, как делается инспекция? Просто ходите вокруг. Проверяете все сверху вниз. И любые коцки указывайте все в программе. Там есть кнопочки. А, царапина, скол, дент, там, вмятина. Еще что-нибудь. Много-много-много всего. В общем, уже пока ходил, вот за, за 2 секунды уже увидел косяки. А, это не косяк. В целом, очень неплохо машина выглядит. Это тоже паутина очень неплохо. По крайней мере, по бокам тычек нету. Ничего такого нет. Есть вот здесь вот. Ну и по бамперу по-любому тоже есть бампер. В целом, очень-очень даже очень-очень. Но ну, все полируется, все делается. Все, пошли делать инспекцию поедем. Ну все, мы забрали Rolls-Royce. отражение как обычно, маски. Куда без них? Я уже снимаем в 30 кадров в секунду. Не знаю, как оно будет. Потрясающая речка. Вот сколько еду на нее, насмотреться смотреться не могу. И вот пороги мне прям так заходят. Там особо не поплаваешь на лодочке, да? Но очень красивые вот эти вот порожки. Они собой пробиваются. Классное место. Пенсильвания все-таки красивый штат. Да, Пенсильвания все-таки красивый штат. Один из красивейших, наверное, всех штатов, И из всех штатов конечно мы не говорим про северные штаты но здесь очень классно да. у нас вечерняя тренировка бегаем пока по тракстапу разминаемся заодно на камере проверяем стабилизацию такой вот у нас тракстап а это 80 а Я зачем-то купил себе место Думал, мест не будет, мест до хрена Но не важно Схожу, заберу свой чек Компания его возместит Но, сейчас мы побежим немножечко Сегодня такой ветерочек Можно немножко размять ноги Сегодня будем ноги тренить Плечи будем тренить А снимать не буду, потому что Хотя нет, сниму Сниму Сейчас кружок для разминочки бахнем вперед заниматься. Вокруг меня сидят тракисты, которые ужинают бургерами и смотрят телевизор. Я, наверное, как психованный, буду заниматься. Но ну, я надеюсь, хоть кого-то это застимулирует заняться здоровым образом. Фу, блин, жизни. Все. Бежим, стоим. Все стоят, что-то смотрят. Я как дурак бегаю с камерой по трекстабу все погнали плечи ноги есть спать завтра а, завтра мы чем мы завтра а, астон мартину даем в этом же дилере забираем корвет едем отдаем пош 911. едем в чикаго на базу искать Геллу. что-нибудь у него поспрашиваем все пошли тренинги.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 Лок. А, можете еще поприседать с, с весом желательно в общем на плечи это 50 паундов резинка а, дальше вот такие по моему это называется армейские отжимания весь прикол в том чтобы ваши ноги были максимально близко к рукам но их близко не поставить а так примерно на три фида от рук. Нормально будет. И, и головой касаться макушкой, грубо говоря. Вот перчаток, как у меня. Ну, вы видели. Вот, а на ноги а, комплекс будет в описании. Я добавлю Игорь Войтенко. Молодец. Ноги забивает в конце очень сильно. Хорошо разомните квадры. Все, сейчас душ, спать. Увидимся завтра. На разгрузке Aston Martin. здесь сколько машин. Я забирал отсюда Мазерати, а, но ну, у них, оказывается, еще пара складов есть. И вот это вот все, ну прям. Я не знаю. Сокровищница нахрен. 1967 год, Chevy Carvet, Convertible все дела, очень крутая хрень, не знаю сколько стоит, спрошу на доставке, едет в Юту, вот это я снимал здесь, Мазерати, помните, не помните, вот это все, все все, все, все, все, все, все заполнено очень дорогими машинами, очень дорогими, значит, здесь что, здесь непонятно что. Какая-то бумага, это просто, что здесь нет гарантии дилера. Вот так это вот выглядит. Все оригинальное. Прям выставочная машина. Прям очень классная. Вот такая вот она. Все, ставим ее вперед. Потом Фантом. Потом Мазерати. И в Чикаго. Нет, не в Чикаго. Потом скидываем в итоге конец рабочего дня что мы имеем мы уже в чикаго я отдал сегодня Aston мартин с утра а потом поехали, отдали porsche а мы отдали только что rolls-royce ничего никаких типов не дали дали компанейский чек и не более того тоже какие -то цыгане его купили, этот Rolls-Royce. Сейчас мы едем отдавать Мазерати. И, кстати, я напоминаю, это идет съемка в 30 кадров в секунду. Все, Мазерати мы отдаем. Они работают до 9, но мы отдадим это дело в 7.40. Все нормально. Потом мы едем на Ярд. На Ярде мы грузим Теслу и ставим прицеп. Отцепляемся и спим. Утром трак чинится, возможно, я возьму локальный трак и поеду за двумя Феррари, а может быть, если меня быстро починят, то я не буду использовать локальный трак, а поеду на этом траке уже. Вот, примерно так все происходит. Сейчас катаемся вот по таким местам, и все это выглядит, ну, более-менее. Прям так более-менее-менее. более, более менее, менее. Такие нормальные домики, нормальные районы. Хорошо. Все, сейчас выгрузим мазерати Да, вот так вот она выглядит. Да, все в чехле мы доставляем да, не смотрели как чего там под этим да, чехлом кто-то уехал без меня да, кто-то уехал без меня вот сейчас машина я не знаю сейчас пойдем проверим продают мазирати альфа ромео фигню. пойдем скорее дополним куда он уехал а ты, мало ли, сейчас машину коцнов Мне предъявят так нельзя а вот он сейчас она запаркуется вечер уже когда так поздно не давал машину в гиде. все сейчас он распишется вот сюда вот пишет свое имя вот сюда вот подписывает и email и все издали мы ее получается так сейчас еще нужно будет проверять посмотрим что будет Значит, поэтому. Это на только один. Угу. Это Что, если они будут все проверять таким образом, на его нахер надо подорбить их. Это. это совсем долго. спорная машина, да? За все эти бабки платишь. Кнопки от Доджа. подъемники какие-то непонятные. Мотор какой-то. Не знаю, кого Может, Ауди. Может, я его нет была сразу какая -то. Цвет такой грязно-белый. Вот так вот. Чтоб быстрее они меня оттрахались уже. Надеем помочь. Все, аж четвером расчепляли. Все, пацаны, проверяйте, да я поехал. Времени в логбуке нет. До этого тоже уберут пленочку потом. Все, крыша чистая. Жопа чистая. Лукобитая. Все, ну и все, распаковано. Все чисто, без дамеджей. Нашли ключ в багажнике. Нашли ключ в перчаточном ящике. Вот эта пленка с той стороны убрали, с этой нет. Сейчас проверится до конца. Но она без дамеджей точно. Я не помню, чтобы я ее плацал. Здесь такие решетки для обдува, наверное, не закрывают когда холодно. Окей, мы хорошо? Окей. Теперь вы можете написать. Полный название Такая машина. Что, мы на базе? уже на базе кто-то там сидит еще в офисе вон машина гелы вон машина не гелы вот это мы забираем прикольная машинка только почему-то педаль выдает а тут ничего не видно и еще мы забираем офигенное транспортное средство под названием велосипед вот такой вот стоит он 3500 сказали мне ну в общем грузим все эти большие машины завтра забираем в феррари не знаю еще на чем все сейчас загрузим покажу что получилось вот сидим в тесле огромная крыша крутая так вот все светится внутри она красненькая ладно пойдем вылезем посмотрим какие у нас остались допуски у нас должен залезть хвост вон там. И у нас должно быть недалеко от той Теслы. Две Теслы, да, стоит. Это немножко неправильно. Нужно, чтобы первая Тесла стояла впереди. Может быть, я их переставлю. Может быть. Но, честно говоря, не охота. Так, там сейчас посмотрим. Сначала вылезем отсюда. Места как, как мало. Все, тут мы вот по этой линии смотрим. Все, хвост у нас на месте. Я сверкаю, как елка новогодняя. И здесь, здесь тоже все, все в порядке. Все в порядке. Все в порядке. Все гладко. Вот такое расстояние. Инчи 8-10, наверное. Вот так. Все, вот у меня, если что, свет в трейлере есть. Значит, q 7 накрыто покрывалом. Эти я сейчас выставлю рампы по высоте. Там тоже выставлю, чтобы я могла залезть. Пока вот это все вот так выглядит наверху. Там кровет. Корвет едет в Юту. А, сейчас его смысла нет доставать. А вот приеду за Феррари. Достану его. Поставлю на конец. А Феррари... О, зайчик побежал. И еще один зайчик побежал. Короче, переставлю корвет наверх. Вот сюда. На хвост. А Феррари поедут в Калифорнию обе. Поэтому вперед их поставлю. Корвет полегче. Любой из этих машин. И будет замечательно по развесовке. Я думаю, мы будем в легали. Даже не буду Теслы трогать. Окей, okay, сейчас мы рампы опустим. Финально их поставлю. Как они будут стоять на перевозке. И все. Завтра забираем Феррари и погнали. А сейчас я все выставлю. Поем или по треню. Потом поем. Лежим спать. Такие дела. А может быть еду закажу. Посмотрим сейчас. Все. утро следующего дня. Мой трак уже на ремонт заехал. Парни молодцы. прям. О, сколько много аккумуляторов. Один, Нет, 4, 4 мои будут. Будут менять. Вот так у нас здесь все выглядит. Прям здесь, Чикаго. Все меняется. Все ремонтируется. Круто. Это Миша. Вот так вот. Все это у нас выглядит. Не знаю, когда дурок засекаем. 7.22.